Здравствуйте. В этом видео вы узнаете, как на самом деле проходит прием гастроэнтеролога. Сама специализация гастроэнтерологическая – это такое же терапевтическое направление. Всякого инструментального осмотра – это осмотр живота, оценка размеров печени. Все это делает руками доктор, и никакого ущерба и дискомфорта это пациенту не приносит. Я полагаю, что и очень молодые люди испытывают гастроэнтерологические проблемы. Может быть, просто не уделяя этому Достаточного внимания. Потому что, например, изжога, да, вздутие, какие-то проблемы с регулярностью работы кишечника. Мало найдется людей, которые могли бы сказать, независимо от возраста, что они не знают, о чем я говорю. Да, поэтому главное правильно изложить свои проблемы доктору: Гастроскопия, и колоноскопия строго говоря, больше ничего дискомфортного. В общем-то, и нет у гастроэнтеролога под руками они не дискомфортны, потому что изменился размер и качество оборудования – это первое, и второе, в нашей, например, клинике исследования проводятся, так же, как везде в мире, под наркозом. Да, если это как бы востребовано пациентам, то можно сделать и гастроэколоноскопию одномоментно с одним наркозом в один день, за всяких дополнительных эмоциональных потрясений. Так же, как и любая другая терапевтическая специализация, гастроэнтерологическая требует сбора по пунктам да, жалобы пациента. И очень важно, чтобы пациент, разговаривая с доктором, не забыл что-нибудь, а изложил максимальное количество своих проблем, возникающих да, в процессе пищеварения. Давайте разберемся все-таки, да, что мы называем словами острое состояние. На языке врача острое состояние это нечто, требующее немедленного вмешательства. Это э, вовсе не. Э, Промежуток времени, да, острое состояние, острая реакция. Как правило, с такими явлениями к гастроэнтерологам не приходят на прием. Все-таки 90-5 процентов пациентов, которые приходят на прием в поликлинику к докторам, таким как я, да, это относительно молодые люди. Я бы так сказала, от наверное, 19 до 45% да, чаще всего. Как правило, это люди, которые довольно много работают, это люди, у которых часто возникают стрессовые ситуации, которые опять же не имеют возможности соблюдать или не следят за своим питанием, не очень обращают внимание на здоровый образ жизни. И все это, безусловно, приводит к каким-то дискомфортам. Болевые ощущения в таких случаях можно снять довольно быстро. Это вопрос двух-трех-четырех дней. Как правило, нынешняя медицина, включая гастроэнтерологию, идет в сторону персонализации. Но общие симптомы снимаются быстро. Быстро проводится обследование, быстро достаточно, можно установить диагноз. Чаще всего оговорюсь еще раз: да, потому что бывают и такие случаи, когда требуется углубленное исследование, когда. Доктору приходится прилагать массу усилий, проводить много исследований для того, чтобы приблизиться к правильному диагнозу. В Альфа-центре здоровья накоплен огромный опыт в диагностике и лечении гастроэнтерологических заболеваний. Поэтому, если вы хотите получить качественную высокопрофессиональную помощь, приходите к нам. Чтобы записаться на консультацию, нажмите, пожалуйста, ссылку под этим видео.